Как Google относится к крупным кнопкам призыва к действию над основным контентом? Алгоритмы поисковой системы обращают внимание на рекламу, которая сдвигает основной контент вниз. В случае с элементами, призывающими пользователя к действию — купить, заказать и так далее — все может быть нормально, но также есть вероятность, что Google расценит их как рекламу. Это также зависит от интента страницы. Так если страница посвящена получению автостраховки, а кнопка помогает это сделать, в таком случае призыв к действию вполне уместен. Если же страница посвящена изучению какой-то темы, а вверху показывается призыв к действию с ссылкой «Получить страховку», то в таком случае это может рассматриваться как реклама. Алгоритм PageLayout анализирует шаблон страницы и содержимое, которое пользователь видит сразу после перехода на страницу из результатов поиска, соотношение рекламы и фактического контента. Google понимает, что размещение рекламы в верхней части сайта характерно для многих веб-ресурсов, поскольку именно такие объявления заметны пользователю и являются основным источником дохода для издателей. Вот почему фильтр не будет понижать в ранжировании те сайты, которые публикуют рекламу в разумных пределах. Основной удар придется на сайты, изобилующие рекламой, где пользователь с трудом находит оригинальный контент. Не пройдет и хитрый прием, когда оригинальный контент, размещенный в видимой верхней части сайта, настойчиво направляет пользователя ниже, к огромным блокам рекламных объявлений. Чтобы не попасть под этот фильтр, нужно убедиться, что видимая без прокрутки часть страницы не перегружена рекламными объявлениями, а пользователь может с легкостью найти на странице оригинальный контент. Пессимизированные сайты смогут выйти из-под фильтра во время повторного сканирования сайта, при условии, что их владельцы внесли соответствующие изменения в шаблон страницы. Насколько быстро произойдет переиндексация, зависит от ряда факторов. В том числе от количества страниц на ресурсе, а также от того, насколько технически грамотно выполнен сайт. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!